Итак, мы продолжаем решение задач на определение опорных реакций. В прошлом видеофрагменте мы повторили, что такое уравнение статики. Давайте перейдем теперь к определению реакции опоры. Итак, мы рассмотрели что свободное тело. Оно обладает в пространстве, соответственно, тремя степенями свободы, шестью степенями свободы, то есть в плоскости тремя степенями свободы и в одномерном случае одной степенью свободы. Но свободные тела это не то, что нас интересует сейчас. Мы чаще всего все-таки... Рассматриваем тела, которые взаимодействуют с другими телами. И эти другие тела как-то ограничивают возможности перемещения рассматриваемого нами тела. Вот эти другие тела в данном случае называются связями, наложенными на тело. И, соответственно, рассматриваемым нами тело является уже не свободным. На это тело наложены связи в виде нитей, опор и так далее. Каждый из этих опор, соответственно, Раз она ограничивает движение тела, она действует с какой-то силой. Вот эта сила и называется, то, что вот здесь написано, это реакция опоры. Оп, давайте изменим цвет. Это реакция опоры. То есть опора, ну, связь. В общем случае это называется связью. Это то, что ограничивает значит, тело в движении. Давайте мы здесь продолжим. Значит, и реакция связи, то есть вот рассматриваемое тело, и вот здесь какое-то другое тело, которое ограничивает движение нашего тела. Вот они, допустим, это неподвижное, это двигалось. Вот здесь возникает какая-то сила, с которой опора, ну, связь реагирует на попытку этого тела сдвинуться вот в этом направлении. Соответственно, в том направлении, в котором связь мешает, перемещаться, возникает реакция. Эти реакции гасят возможное движение, ну или деформацию создают в каком-то возможном направлении. Какие они? И вот здесь вот мы можем рассмотреть различные виды опор, различные виды их соответственно реакций, я вам рекомендую посмотреть, например, вот такой, давайте я раскрою, значит, ввиду нехватки времени не уверен, что я сброшу ссылки, но вот вы можете посмотреть вот на YouTube канале э, isopromat.ru, вот их YouTube канал, вы можете посмотреть, ну или на самом вот этом канале, вот откуда мы будем рассматривать некоторые задачи, вот сама задача, ну которую мы будем рассматривать, а это отдельный видеоролик про реакции в шарнирных опорах быстро, коротко, но можно посмотреть достаточно популярно. Эти реакции значит, возникают каким образом? Я объяснил, но они возникают в тех направлениях, в которых мешают перемещаться. И вот здесь по поводу обозначений. Давайте мы откроем. В разных разделах реакции, например, в теоретической механике будут одни обозначения, а в строительной механике. Вот я вы, открываю, например, выпуск, значит, это 1982 год, сборник рекомендуемых э, терминов по строительной механике. Уверен, что, хотя нет, не уверен, что есть более современные, но давайте мы обратимся к, вот к этому источнику и мы посмотрим, например, вот здесь. Вот, пожалуйста, видите опоры опорной реакции. Вот различные виды опор. Как они обозначаются? Вот неподвижная опора таким образом или таким подвижная опора таким образом это я говорю обозначение строительной механики и цилиндрическая неподвижная опора цилиндрическая подвижная опора и так далее вот здесь виды упругие опоры уже пошли шаровая неподвижная опора шаровая линейно-подвижная и так далее вы можете их посмотреть зафиксировать я вот чтобы вы могли например сделать скрин Принт-скрин я вот оставлю вот на несколько секунд каждый из этих видов опор. И вы можете посмотреть, значит, что они из себя представляют. Повторюсь, это опоры для строительной обозначения для строительной механики. Но очень часто мы рассматриваем их иначе. Например, шарнирно на неподвижную опору мы рассматриваем вот таким образом. Вот так вот. То есть вот плоскость, на которой неподвижно закреплена наша, что опора шарнирно-неподвижная. Шарнирно-подвижную мы можем нарисовать точно так же. Вот неподвижная плоскость, но теперь это наша опора, которая позволяет вращаться. Вот мы здесь закрепляем тело. Но она позволяет поступательно двигаться вдоль неподвижной плоскости. Либо так рисуют, либо то же самое, только здесь вот два валика, как каток такой. То есть вот здесь мы закрепляем нашу какую-то конструкцию, а это значит шарнирно-подвижная опора и так далее. Здесь вопрос обозначений. Но что для нас важно, что каждый из этих опор э действует на наше тело, рассматриваемое, вот, например, на это или на это. Она действует с какой-то силой, которая называется реакцией опоры. Эти реакции, повторяю, одна опора, одна связь может создавать, например, только одну реакцию неизвестную, если это, например, на плоскости мы рассматриваем. То, например, она может создавать только одну реакцию R, а другая может другая связь может действовать еще и моментом реактивным, то есть реактивная сила или реактивный момент. Мы чаще всего раскладываем, значит Третья только момент реактивность создает, но не создает реакции. То есть это зависит от того, как наложенная связь мешает двигаться телу. Если она мешает двигаться и поступательно, и вращательно, то возникает и реактивная сила, и реактивный момент. Если мешает только вращаться, то есть возникает только реактивный момент. То есть поступательно эта связь не мешает двигаться. Но мы чаще всего раскладываем, я говорю, вот эти неизвестные реакции, значит, мы раскладываем на составляющие. То есть мы раскладываем на от ось x, в от ось y, мы раскладываем, значит, что r, например, мы разложим на rx и, соответственно, что ry. Точно так же момент мы раскладываем на оси mx и my. Вот, пожалуй, все то, что нам нужно для того, чтобы приступить к решению задачи. В данном случае это решение задачи повторяю, касается расчета опорной реакции при растяжении и сжатии. Прежде чем мы приступим к решению задачи, уже в следующем фрагменте, давайте я скажу, что вот задачи такого типа, вот если вы выйдете на канал меня любимого, вот он на YouTube Олег Макартычев, и вы выйдете на плейлисты, то это задачи, которые решаются уже в курсе теоретической механики, когда рассматриваемая модель абсолютно твердого тела. Вот, если вы выйдете на плейлисты, вы увидите вот статика, это статика, уравнение статики мы рассматриваем. Вот и первая задача. Давайте мы откроем ее во вкладке И первая задача здесь касается вот, смотрите, статика. S1. Здравствуйте. Закроем определение реакции опор твердого тела, видите? И Вторая задача определение реакции опор твердого тела вот, ну, в данном случае плоской фермы. И эти задачи я вам тоже рекомендую просмотреть. В общем-то, метод, который используется сейчас, мы будем использовать при определении вот, опорной реакции при растяжении сжатий в сопромате. это метод, вот, который рассматривается еще в теоретической механике. Ну а мы начнем рассматривать эти задачи, эту задачу именно в следующем фрагменте.